С вами Дергачев Инсайт, внезапная догадка, открытие, озарение. Я надеюсь, что сегодня своими секретами и особенными историями поделится Айдос Сагат, композитор, вокалист. Здравствуйте, Айдос. Здравствуйте, Вадим. Айдос, расскажите, пожалуйста, про песню и клип «Облака», потому что это вот то, что я... Вот буквально сразу вот посмотрел, сразу увидел и сразу полюбил. А почему полюбил? Потому что а там это все почему-то вдруг оказалось глубже, чем кажется на первый взгляд. Вот, то есть вас вообще на облака что подвигло? Двадцатый год или что? Как ни странно, песня написалась в конце девятнадцатого еще mm -hmm. до того, как все это случилось. Mm -hmm. а, а последующие события уже двадцатого года, всем хорошо известные, а, они уже, получается, а, сказать, добавили этому какой-то некий другой уже смысл. Да? А, все началось, на самом деле, с того, что как музыка эта песня, она существовала какое-то время у меня в виде файла, скажем так, да? а, и долго не было слов потому что мне было понятно, что это какие-то должны быть слова на русском языке, а я слов не сочинял до того момента никогда, никаких, ни на казахском, ни на русском, я всегда обращался к поэтам, то есть у меня такая система работы, я сочиняю не убийц, музыку нет, ага. музыку и потом передаю какому-то из поэтов, будь то казахский язык, русский язык, неважно, вот. ну, мы, соответственно, обговариваем тематику какую-то желательную и все и дальше это уже его ответственность так сказать за слова за смысл а тут я как-то понял что я не не могу не найду никого кто скажет то что я бы хотел сказать и случились свои собственные слова началось вот с этого сегодня прохлад то есть какая-то совершенно отвлеченная какая-то фраза, как это и бывает, оказывается. Я-то этого не знал, я-то никакой не поэт и никогда себя не считал. У меня вообще всю жизнь были какие-то проблемы с рифмами. Почему-то, я не знаю. А тут я решил попробовать. Думаю, ну раз началось, может быть, есть смысл это завершить, докончить. Да? То есть... И, в общем-то, совершенно неожиданно этот куплет привел к совершенно неожиданному припеву про облака. И, совершенно... и, мой оп... и я почему-то в эти слова вылился каким-то образом мой опыт йогической, так сказать, жизни, да, мой опыт восьмилетней практики. И вот эти мысли, которые посещают тебя периодически, когда ты практикуешь там, или что-то читаешь об этом, и так далее, это, на самом деле очень простые мысли о том, что нужно остановиться иногда. Иногда просто остановиться и пожить вот этим моментом. В данном случае с этой пес, песней, смотри, как плывут облака, да, просто. А Вот, и вот до пандемии смысл-то, в общем-то, был вот этот. Остановись, посмотри, что ты делаешь, куда ты идешь. Может, вообще не надо уже никуда идти, да? то, есть, то есть, это где-то коррелировало с моей жизнью, с моей остановкой, потому что в тот момент, да, я действительно остановился, решил, не, никуда совершенно не спешить. Типа, как это не парадоксально, я в этот момент именно понял, что я начал все успевать. Именно в тот момент, когда перестал куда-либо торопиться. Да? Класс. Вот, да. Это парадоксально, но это так и есть. Класс. Это, это Синявский, русский писатель, замечательно говорил. Когда ты опаздываешь, хорошо иногда замедлить шаг. Да, совершенно верно. И потом случилось то, что случилось в 2020 году. И вот когда мы уже снимали этот клип летом 2020 года, мы уже делали сноску на, на события марта, там, апреля, да, карантинов, вот этих вещей. Вот, вот так. И тогда, да, неожиданно, когда вот все люди начали писать о том, что многие эту мысль сказать, озвучивали, что, может быть, Вселенная дала нам этот год действительно для остановки. А ведь многие же ушедшие в карантин люди, они действительно ведь остановились и стали заниматься совершенно какими-то невероятными вещами, теми, которыми они мечтали когда-то, на которые никогда не хватало времени. Ну и так, в конце концов, посмотрели на членов семьи пристально, на своих вообще, понимаете? У меня подруга моя, очень успешный алматинский рекламщик. Вот Просто у нее всегда все горело, взрывалось и супер получалось. А вот она на карантине вернулась к социальной режиссуре и стала заниматься постановками в домах престарелых. Yeah. Вот. И это сейчас ее вот греет. Вот ей, ей не хочется. Вот, вот сейчас у нее такой период, и она должна заниматься вот этим. Да, и таких примеров, да, правда, да, много. Люди, многие люди нашли некую миссию, да, такую да. совершенно бескорыстную, скажем так, назовем это миссию. Тоже случилось ведь и у нас. Почему? Когда все, больше всех ведь пострадала индустрия развлечений. Это же понятно, да? И артисты, которые уже все время находились в пути, гастроли, концерты, съемки, интервью и прочее, тоже, наверное, сильнее всех ощутили. А у нас это случилось непосредственно перед Наурызом, ведь. А Наурыз, как все, наверное, догадываются, это самый такой занятый месяц. Башлёвый, У группы скажи. Уркер, да, это период чесов, мероприятий, концертов. И он наш наук 2020 года был как никогда плотно расписан весь март и апрель. То есть мы предвкушали, так сказать, вот этот чес, потирая ручки, сидели очень довольны, и вдруг происходят вот эти все запреты, отмены, одна за другой, отмены, все поотваливалось вот, вот так просто. Конечно, сначала это было довольно неприятно осознавать, но мы понимали, что ну, это жизнь, что теперь никто не обещал вечную, вечную, так сказать прелесть какой-то. И мы были одними из первых, кто стал осваивать этот онлайн-формат, потому что мы понимали, что вот, вот сейчас время заняться миссией, это бескорыстные миссии И мы были первыми, кто сыграл большой онлайн-концерт на Тенгри FM, вот этот uh -huh. их проект «Квартирник». Мы тут же связались с руководителями канала, предложили им... Мы понимали, что это тот ресурс, который как раз сможет быстро это организовать, качественно сделать, соответственным образом проанонсировать и так далее. И услышали в ответ, ребята, а мы, мы как раз планируем нечто подобное, давайте тогда с вас и начнем. Угу. И мы сказали, окей, давайте, и вот, да, там более 25 тысяч просмотров, там сразу же и так далее. И мы поняли, что это, конечно, было очень некомфортно сначала, непонятно, потому что ты в пустом зале, в пустой комнате, в камеру поешь. А, и, а фидбэк ты видишь только uh -huh. на компьютере или там в телефоне. Ты видишь вот эти, вау, и, и я впервые видел, как что лента не успевает вот остановиться. Вот так вот. То есть это был момент, когда люди, вот этот март, да, помните, uh -huh. когда всех uh -huh. посадили на карантин, Ровно год назад. Первая неделя карантина, и у людей вот это вот накрыло всех, это депрессия же. Реально, всех накрыло. Я помню вот эти вот, когда, это был как раз момент комендантского часа, то есть чего никогда, это, когда нужно было там до восьми или какие-то домой вернуться. Я помню, что еще написал в инстаграме, что простите, там, если мы со съемок не успеем, а у нас вечером, то это вот для людей все мы стараемся, это не просто. Вот, а, да, и вот, и потом пошла серия онлайн каких-то мероприятий наших там, буквально из дома мы начали осваивать вот эти вот штучки, что давай вот ты там гитару сыграю у себя дома, я клавишу у себя дома, ты, ты там постучи у себя где-то в коридоре, а потом мы как-то все это соединим, ага. и вот эти вот видосы стали выкладывать на YouTube везде, вот, и как-то, как, -то, как -то с этим начали даже свыкаться, что самое-то ужасное. А в большинстве стран Европы, в той же Англии, это ведь до сих пор продолжается. Музыканты ведь сейчас так это и делают, продолжают. И, и большие звезды, и небольшие всякие. Они все делают это там сейчас в онлайн. Если к облакам еще раз: вот разговоры по ночам, разговоры по утрам, разговоры по ночам, разговоры во сне. Uh -huh. Да, и а, вот это же, вы говорите, я почему-то был уверен, что вы это написали в 2020 году, uh -huh. а это, вы говорите, 2019 год. Uh -huh. да? да, самый конец. А вот а, вообще говоря, еще раз, слова, которые а, необходимо было найти к музыке, которая уже существовала, и слова, которые связаны с вашим опытом последних восьми лет а путешествия в себя, да, да, а вот чего вы так э, путешествуете, что вам спокойно не живется, что вы там в себе ищете, то есть вы о, в... взрослый человек понимаешь, ну вот человек. поэтому, во-первых, да? поэтому. поэтому, да, потому да. что mm -hmm. когда ты молод и у тебя все, так сказать, сплошные гормоны, ты не особо ищешь там в себе, ты настолько уверен во всем, что тебе искать ничего не надо. Uh -huh. а, я просто при этом все. Да, у тебя привод само собой. И это, наверное, правильно. Это и есть молодость. Это, это прелесть молодости в этом заключается, что ты ни в чем не сомневаешься. Вот. А мой, моя вот эта такая трансформация, она случилась достаточно вовремя, наверное, мне было тогда, 42-43 примерно. Uh -huh. Вот это... Когда я в какой-то момент понял, что ну так нельзя дальше жить просто случился какой-то какая-то полоса кризисов на разных уровнях маленьких больших средних ну у кого как-то uh -huh. вот которым я понимал что видимо что-то я не так делаю скорее всего очень много я не так делаю что вот у меня сейчас какой-то ступор какие-то кризисы какие-то конфликты какие-то вот вещи как внутренние внешний что-то многие вещи перестали получаться и как раз как раз параллельно запускался мой британский проект. Ага. Как ни странно, он-то, он в общем-то, получился. да, Вот, а, но... 8-9 год. Нет, это 12. 12 а, 12, 12 да. да. Ага. И я ну, как раз я понимал, что мне хочется что-то изменить в себе настолько, что я готов, вот, ну, как вот уже сбитая фраза, там, выход из зоны комфорта. То есть я ага. был готов погрузиться в какое-то некомфортное до сих пор состояние, чтобы что-то там найти, в общем, себя какого-то настоящего. Я понял, что я как-то себя теряю, я понял, что я иду не по той дорожке, опять же, вот, ну, это все, ну, это могло и выражаться и, там, и в алкоголе, и в том же там, uh -huh. самом, что я понимал, что что-то этот процесс, ну, я всегда там, я был не дурак, да, скажем так, выпить, но в какой-то момент я стал понимать, что а, ну, как-то я дохожу до той точки, когда это уже начинает становиться проблемой. А если это становится проблемой, ну надо как-то вот как это останавливать. И еще какие-то вещи там да? вот и, и мне, как всегда, внутренне хотелось какой-то практики. Какой-то практики, которая бы стала для меня ежедневной, которая бы стала для меня некой аскезой, да? которая параллельно мы с супругой стали увлекаться ведами. Мы стали слушать, читать очень много, и это очень много вопросов. Мы получили очень много ответов на вопросы, в частности, то, что касается и семейной жизни, нашей да, роли мужчины-женщины, роли вообще человека. Мы с удивлением обнаружили, что все ответы это были даны более чем 5000 лет назад. Почему люди этого не, этого не изучают? Это нужно в школе преподавать, на самом-то деле. А, вот, и а, та же йога, это же физическая это практика, в общем-то, да, это все оттуда, это все там. И это все так совпало, это произошло практически все одновременно. А, и мой товарищ, который уже примерно полгода до этого занимался в классе, в йога-классе, мы встретились, я ему сказал, слушай, мне чего-то такого хочется, вот примерно. Он говорит, прекрасно, пойдем, пойдем, я тебя отведу на урок. Буквально взял меня за ручку и, и привел на класс Кундалини-йоги. И вот там случилось вот это со мной, так сказать, то, что нас это торкнуло. Uh -huh. То есть, торкнуло, и я остался в этом, и 8 лет. Этому. Ну, есть, я примерно год регулярно ходил в класс, а потом я стал заниматься этим просто уже дома, ну, почувствовать некоторую уверенность, что я уже могу сам, не, не навредив себе, так сказать, этим заниматься. И я до сих пор следую, я очень рад, я очень счастлив, что это в моей жизни случилось. Потому что те изменения, которые произошли во мне самом и как следствие в моей жизни, это настолько большой опыт. Это, наверное, одно из важнейших событий вообще в моей жизни, которые изменили меня кардинально. Причем самое удивительное, что через там, несколько месяцев практики это стали замечать окружающие. Не только я. Изменения а, а, и физические окружающие. пошли, психические да, пошли. Да, да, да. Прежде да. всего, вот это ага. здесь. Это все происходит вот здесь и вот здесь. Ага. Прежде всего, это. И мы же, мы же знаем, да, наверное, но, что... Как, ну, в чем заблуждение большинства людей, да, что, что нужно да. что-то менять вокруг. Постоянно, мы это постоянно видим, да, читаем в соцсетях, все, все говорят, вот это не так, вот это не то, вот это вот, да, надо менять, вот это менять, вот это менять. Я... Никто не хочет ничего изменять в себе. А ведь это как раз то, с чего нужно начинать, на самом деле. И чем больше людей изменит что-то в себе, тем быстрее все изменится вокруг. Это, на самом деле, очень простая мысль. Но она почему-то никому не приходит в голову. И я вот начал делать изменения в себе. И ну, я понял, что это работает, на самом деле работает если не изменять так сказать, ну, если первое время ты себе заставляешь а потом это входит в привычку а, как мы знаем как, сказать, все начинается с, с привычек до да? привычки формируют характер характер формирует судьбу а, и вот правильные хорошие привычки которые ты себя сказать, приучаешь делать они влияют на всю твою последующую судьбу, и я вот в какой-то момент начал это ощущать, и это удивительно, это, на самом деле это вот то, что я называю чудом, опять же, я вот я вообще был довольно человеком, в большинстве случаев, наверное, где-то даже циничным, и редко верил в какие-то там чудеса, я был из тех, кто считал, что вот все здесь зависит от меня, что вот это все мой труд, мой там, мой, моя усидчивость, моя, мое, мое обучение, мой фанатизм где-то местами, где-то иногда для, для перегибов моя, там, мое эго, моя гордыня и так далее, тогда все это, это мое, мое, мое. Только благодаря этому я чего-то там добиваюсь в жизни. Вот. Но когда все это отпустилось, я наконец-то понял, что на самом-то деле нет. В общем-то, очень многие вещи нужно просто от, отпустить, отдать и э, отдать на волю, ну, так сказать, ну, не знаю, называйте это как хотите, там, вселенной какой-то, там, судьбы или каких-то звезд там, красиво можно это назвать, да, то происходят, на самом деле, чудесные вещи. Могут происходить те вещи, от которых ты давно мечтал, и потом перестал в какой-то момент на них заморачиваться, а они взяли и произошли. А и даже происходит? лучше, и даже лучше. Что происходит? Лучше, мечтаю, могут, люди, могут происходить приходят... подарки судьбы, да. да? Подарки ага. судьбы, могут приходить люди, могут уходить ненужные люди, которых ты считал. Да? То есть, события могут плохие не случиться, а хорошие случиться и так далее. И так далее. Вот, вот это все, оказывается, вот это все в нас. То есть Это действительно это так и есть на самом деле, наша жизнь, то, что мы о ней думаем. А наша жизнь – это наши привычки, наша жизнь – это то, что мы говорим о ней, а то, что мы озвучиваем в космос. А, и ты начинаешь к очень многим вещам спокойнее гораздо относиться и понимать, что... Ну, какой-то момент понимания того, что ты... Песчинка в космосе, оно как нельзя более успокаивает, как выясняется. Наоборот. Знаки какие-то. Вы верите в знаки? Видите знаки? Нет, я. Да, это по-другому происходит совершенно. Я не могу сказать, что это какая-то там появилась сумасшедшая интуиция, что я могу угадывать цифры в казино или что-то такое. Вот. А не нет, я в... нет? нисколько не игрок, если честно, а. никогда не играл, вот, нет, это на каком-то другом уровне происходит, просто происходит понимание нужности, необходимости или ненужности тех или иных вещей и событий в твоей жизни. А, то есть, мы же живем, и происходят какие-то вещи, какие-то предложения могут поступать, какие-то нет. И ты просто для себя в какой-то момент очень просто и легко находишь решение, что вот это мне нужно, я этого хочу и буду, а вот это я чувствую, что мне это не нужно, я этого не хочу и не буду. И ты научаешься просто и смело об этом сказать во-первых, при, при всем при этом еще, в силу того, что, ну, наверное, уже вы правы, что и возраста в том числе, что, ну, как бы хватит уже что-то там играть в какую-то дипломатию. А, лишний раз есть вещи, которые вот, ну, вот я не хочу, не хочу и не буду. А раньше трудно было сказать людям нет? Да, потому что мы, мы же как-то, у нас вот, то ли у нас такая культура, то ли что нас как-то приучили к тому, что ну, вот это, это что-то такое вот ну, нельзя людям сказать нет. Или это нужно сделать. То есть я вот меня это часто ну, как-то в, в свое время раздражало, что ты обращаешься к людям с какими-то предложениями, и, и это до сих пор есть. Особенно у нас, может быть, потому что мы Азия, потому mm -hmm. что у нас так называемая пресловутая восточная дипломатия. И mm -hmm. сказать просто человеку нет, это что-то такое вот как-то какой-то мовитон, да. uh -huh. И у меня часто в жизни бывало, что я мне потом часто приходил в голову мысль, что вот я обратился к человеку, он, он не сказал нет, ну и да тоже не сказал, и в результате я потерял время. А в результате, ну, он даже пообещал, но не uh -huh. сделал. Ну зачем, да? Ты скажи нет, ты же не собирался этого делать, это же понятно было, что ты не собираешься этого делать, скажи нет. Никто не обидится. нет. А у нас почему-то есть некий комфорт, ну как же обидеться, а вот не... вдруг он завтра что? Ну, у нас есть вот это, да, у нас есть вот эта культура какая-то странная очень. В Казахстане именно, что вот нельзя как-то сказать нет. И вот очень многие вещи тянутся потом годами, вместо того, чтобы просто сказать, ну, слушай, извини, я вот. И я очень ценю людей, я очень стал ценить людей, которые ценят твое и свое время и умеют сказать нет. Даже, наверное, больше, чем тех людей, которые пообещали и сделали. Их, кстати, становится катастрофически меньше. К сожалению, их там, не знаю, на моей памяти за последние 10-15 лет их стало там, 2% наверное, из всех людей, которых я встречаю. Честное Это слово, мало. да. да, ну, Катастрофически, может, мне так везет, я не знаю. Но людей, которые способны, ну, вот как мы в свое время в детстве говорили, да, там, пацан сказал, пацан сделал. Вот этого нет, вот это все. И это стало нормой. Сказать сделаю и не сделать, это стало нормой, к сожалению. К большому сожалению. Ну ладно. Что сокрушаться? Да? Такие вещи происходят, что это уже просто даже какая-то мелочь на фоне всего. Да, но при этом, когда ты сам способен четко и быстро сказать человеку нет, это освобождение. Это невероятное освобождение. Невероятное освобождение, потому что ты понимаешь, что ты человека не подведешь и не возьмешь на себя ненужных обязательств, лишних. Вот. А Но если ты, если ты взял обязательства, то... Ну, да, уже вот, кстати, Кундалини-йога, она это мучит uh -huh. тоже. Она... Там есть невероятная традиция, которой нет в других видах йоги. Ты берешься с обязательства. При, Причем не перед, не перед учителем, там, не перед э, женой и детьми, так не перед обществом, не перед президентом, а лично перед собой. И это оказалось, что это гораздо сложнее. Потому что с собой так, считается, что с собой всегда можно договориться: да? сделать или не сделать. А там есть такого рода обязательства, что ты вот берешь обязательство, в течение 40 дней выполнять какой-то вот физический комплекс или медитацию. Ну, неважно. Да? Причем определенное время, там, скажем, в 5 часов утра, допустим, на заре где-то. Да? Неваж ну, неважно, кому как да, удобно. Да. А, и вот надо это выполнять. Потому что если ты не выполнишь, там, сорвешься на 7-10-15 день, его нужно будет начинать заново. У -у -у -у. Ну, снова плюс 40 дней. У -у -у. Иначе это не сработает. Вот то, что то, чего ты хочешь, в итоге, на выходе из, этого, из этой медитации. Принцип как в цирке. Если упал, ты должен встать и повторить номер. Да. Да, есть, и вот это очень организует, угу. это очень это добавляет такого. Айдус, я понял, я вот буквально предыдущий наш разговор с Гульнарой Сельбаевой, она говорила о людях, которые для нее какой-то недостижимый идеал, которые встают в 5 утра. А завтракают семена чая, я вот, хотел вас спросить, что такое семена чая? Я много об такое... этом слышал, я не знаю, я не ел, не пробовал, я не настолько, наверное, еще продвинут. Чтобы Но в 5 завтрак... Ну не в 5, без 20, без 15, 6, вот это. это мой идеальный, к которому я пришел, в 5 у меня тоже был период, когда mm -hmm. я очень сильно стал следить за этим и да у меня было в 5 долгое время вставал а потом как-то это немножко всенулась и вот я вот примерно к, к идеалу своему пришел без 20, о, короче около 6, это примерно момент рассвета а в этом режиме а, вы а, планируете когда вы будете что-то писать, придумывать, или это все-таки приходит по наитию? То есть, ну у вас есть время там, как у там, я не знаю, Юрия Олеши, да, там ни дня без строчки. Да-да-да. Я вот должен каждый день вот что-то сделать не просто из необходимых ритуалов, в том числе а, там а, логистики, но я должен что-то сделать. Ну да, ну как творчестве. говорил там Джон Леннон, я должен. Записывать эти чертовы альбомы, чтобы да. оправдать свою жизнь. Да? Да. Есть, вот. да. А, наверное, да, я из той категории, которая ежедневно себя присаживается, будь то стол, инструмент, микрофон, там, неважно, компьютер, чтобы что-то сделать. Неважно, улетит это в корзинку или из этого что-то вдруг получится. Uh -huh. Да, это, это на самом деле работает. Чем ждать какого-то вдохновения? Меня этому учил отец, который был профессиональным композитором, академическим. И он вырос на примерах. Там. И он всегда мне повторял, часто одну и ту же фразу, он говорил, ты знаешь, Чайковский говорил. Вдохновение столь редкий гость, что не стоит его дожидаться. И он был из тех, а как вы знаете, Чайковский был по разобранию юрист на самом-то деле, да, а -а -а. он делал а -а -а. карьеру юриста, как многие аристократы того времени, ну то есть они получали нормально, образование э, фундаментальное. Да. Музыка это было так для них все несерьезно. А потом вдруг случился гениальный композитор, <laughs> вот. И вот он был человек очень методичный, поэтому а -а -а. ну, это же юрист, понимаете, да. Вот и многие многие творческие люди они такие. Это все байки для дилетантов. Вот мне приснилась песня, я вас умоляю. Нет. Присниться вам может только то, что вы когда-то уже слышали. Такого свойства. Так работает мозг, он так устроен. Вот это значит, что не включается цензура внутренняя. А когда ты над этим работаешь, у тебя постоянно работает внутренний твой цензор, который тебя постоянно проверяет. А не слышал ли ты это уже когда-то у кого-то? Понимаете? Вот в этом отличается профессиональный подход. Гиритант никогда на это не заморочится, никогда не. что-то там прилетело в голову, он решил, что это его. Понимаете? Вот. И да, и у меня есть не обязательно это определенное время, но я просто знаю, вот что-то я сегодня еще не присаживался. Надо присесть. Надо присесть. И сколько-то времени этому уделить, а вдруг? Вот всегда вот это, а вдруг оно присутствует. Надо присесть, надо, надо присесть. И с точки зрения музыки это уже вошло в привычки. А так как написание слов для меня – это все еще чудо, то, что вдруг я оказался способен это делать, и при этом умудряться какие-то собственные мысли высказывать, для меня это еще труд такой достаточно тяжелый. Оказалось невероятно трудным это делать. И я теперь с неким благоговением отношусь к авторам, которые умудряются одновременно сочинять музыку и слова. Понимаете, это, это не какая это господи. Ну, знаете же, есть такой человек, полмакни, да, вот садится, и он в день там, штук, 10 этих песен, может вам накидать, понимаете, вот так гитарку взять в ручки, и что-то там за чашкой чая. Ру -ру -ру -ру. А потом какая-то из них, возможно, войдет в альбом, а 100 из них улетит в корзину. Ну, или там, не знаю, грубо говоря, Макаревич, там, Макаревич, не знаю, кто угодно, да. вот Вне зависимости от пристрастий. Да. Оказалось что это, оказывается, тяжело, оказывается, я недооценивал талант этих людей, которые могут сесть и написать одновременно слова и музыку. Мне Я раньше думал, я такой молодец, я такие классные песни сочиняю, и потом там поэт мучается, Фу, так оказалось, это очень трудно. Я теперь их понимаю, и как мне жалко этих людей. Они, ну, когда я им подкидываю готовые мелодии, и говорю: ты знаешь, что вот вправо-влево нельзя, потому что это уже, мне нравится эта мелодия, нельзя ее менять. Да а он, вынь да должен ну, туда сделать слова. Конечно. Почему си сам захотел? Почему так важно, что произошло, и почему, Что какой фонтан открылся? Почему Я... энергия пошла, чтобы еще слова необходимо были свои ну, сказать? ну, потому что, опять же, наверное, ну как ни крути возраст, то есть в том возрасте, когда ты уже не станешь петь, что попало, все-таки ну, как-то, несмотря на да. то, что для Sorry, меня... Да, давайте вот это тоже напишем прямо на экране, да? Так когда ты в том возрасте, когда ты уже не станешь петь, что попало, это хорошо. я не знаю, это очевидно. Спасибо. Настолько очевидно, мне кажется, что я, если честно, как профессиональный музыкант, если честно, всегда недооценивал роль текста в песнях. И будучи поклонником, в основном, я рос на вот этой англоязычной рок-музыке 60-х, 70-х годов, и понятно, что мы все в то время еще недостаточно владели английским языком, чтобы как-то придираться там к словам. Ну что там мы особо вникали, о чем там Пинг Флойд поет? Да нет, господи, мы были потрясены невероятно этой музыкой. И о чем бы они там не пели, ну у нас это мало волнуло. Это потом, когда уже я заставил себя выучить английский, да прилично его выучить и начать уже, господи, оказывается. Там же еще и тексты это были. Оказывается, ну, боже мой, а я ведь не зря люблю это, ведь, оказывается, там еще такой смысл заложен, оказывается, вот это все во всей этой музыке. И оказывается, насколько легкомысленные тексты сейчас, в той же самой англоязычной музыке, да, которая нас сейчас пичкает со всех сторон. Вот же что происходит. И я как-то недооценивал роль текста. Мне всегда казалось, что, ну, я вот классную мелодию уже написал. А пусть там мой соавтор, там, допустим, Кадр Марзалиев, замечательный совершенно поэт, или там Исраил Сапарбай, или вот сейчас я сотрудничаю, там, сержант Бахаджан, там, или Леша Маклай. Там, я вот сейчас более молодые ребята, да, которые, с которыми я сотрудничаю. Пусть они уже там мучаются. Ну, я там просто грубо... Скажу, Слушай, ну ты же понимаешь, что эта песня явно про любовь. Он скажет, да, я понимаю. А он уже 150 тысяч песен про любовь написал, и у него же просто... Просто бедный... Понятно, я его понимаю, да? Вот. И я говорю, ты знаешь, ну, там, ну, Ты же понимаешь, слова должны быть запоминающиеся. Может быть, пусть это будет Амимя, Саулимай. Или Асель, там, условно. Там, да? да? В припеве. Ну, ты же понимаешь, это должно быть что-то простое. Потому что, ну, это же для людей. Это же, ну... Это же... Мы же все надеемся, что это будет хит. Никто же не отменял вот, этого, вот этой одежды: что будет хит, ну будет не, будет, черт его знает. Это совершенно чудо всегда. То, что песня становится хитом, это всегда чудо. Никто не спрогнозирует вам хит. Никто, ни один самый величайший продюсер там в мире. Не просчитывай. Ник никогда. Вот. И поэтому и в какой-то момент я опять же, когда я несколько раз, к сожалению, не получил от автора текста то, что я хотел, я понял, что надо это пытаться сделать самому. Потому что я не получал той какой-то вот глубины и простоты. То есть у творческого человека всегда есть две проблемы: написать, в частности, песенника, да, написать такую песню чтобы она понравилась как можно большему количеству людей. Ну, потому что это такой жанр, это да. поп. Поп-жанр, да, да, да. то есть, ну, какой смысл, если это нравится двум людям, тебе и твоей жене. Да? Вот. А, и при этом, чтобы тебе потом самому было не стыдно. Вот это две проблемы. А. То есть, первая проблема – это сделать это просто. Поиск новой простоты – это вечная проблема любого творца, да, художника. Потому что чем дальше ты этим занимаешься, тем проще ты это. Если ты правильный творческий ну. человек, ты идешь к пути, то есть ты отсекаешь все лишнее. Ну, как Микеланджело, помните, ну, да, угу. что такое сквозь? Я просто отсекаю все лишнее. И вырисовывается вот эта вот Венера или кто-то, неважно. А, вот это такой процесс. Ты убираешь все лишнее. И оставляешь именно вот это зерно, которое про невероятно простое и прекрасное в этой своей простоте. И оно достаточно простое, чтобы тебя не корёжило, то есть это не примитивно, uh -huh. но и настолько простое, чтобы это запомнили люди и насвистывали это себе под нос. Или там слушали в машине, ну, неважно. но при этом это должно быть сделано настолько правильно, с точки зрения твоего внутреннего профессионала, вот этого цензора, который там сидит, который 18 лет учился музыки, закончил там консерваторию, лауреат и прочее, прочее. там. Который тебе говорит, ну, милый мой, ну не надо, ну, все-таки все не надо до Бузовой там, скатываться, до каких-то тойских песен, давай не будем скатываться все-таки. Мы же мы же можем, давай мы с тобой хорошую песню напишем все-таки, нам, вот все нам же потом это придется слушать со всех радио, там, телевизоров. И люди будут петь на улице там и так далее то есть у тебя должно быть вот это чувство что это правильно сделанная вещь потому что музыка это все-таки ремесло где-то это ремесло этому долго учатся понимаете а знаниями ну и так далее контрапункт вот. Да. А, я понимаю, что я ушел нет, нет, туда, это далеко в своей дебри профессиональной, но нет, нет, это, так, понятно, и есть, это так и есть. Да, то есть нас... Сделать песню оказалось а, невероятно. Нас, нас смотрят все-таки как минимум около интеллигентные люди. И пока вы я ничего... очень на это надеюсь. Пока вы ничего совсем сложного не сказали, даже я все понимаю еще. И банальности тоже не наговорил на корзину. Есть все-таки... А, алматинский романтический стиль, а, он существует mm. или это все-таки что-то, что придумали, ярлык навесили и вот туда вот всех, кого oh. не попадят yeah, а, а по студию. Я и... понял, о чем вы говорите, yeah. да. А, вы знаете, но я тоже много слышу от людей, что некий алматинский романтический стиль существует. А, ну, может быть, это и хорошо, Наверное, было бы хуже, если бы такого понятия вообще не изобрели. И когда что-то вообще алматинское существует, наверное, это в принципе хорошо. И когда вот это вот понятие алматинское что-то выходит еще из за пределы Алматы и даже Казахстана, да? Да. то это, наверное, вдвойне хорошо потому что мы же все знаем, что вот ну, есть пресловутый там парижский, там какой-то стиль, нью-йоркский, или счет, там Манхэттенский, там Лондонский. Говорим, о, это так по париж или о, это так по Лондон. Ну да. А это так по-алматински. Но это же классно. И это дело не в только в музыке. Я понимаю, вы имели в виду наверное, музыку, но да. я больше, наверное, имею в виду образ жизни. И он существует. Да, это есть. Образ жизни, алматинец. Вот это вот есть, ну, вот ну, это, ну, вот, ну, это да. вот то, что в любом это городе, совсем да, в Казахстане, когда вам говорят алматинцу видно сразу, да. ну, да. это же классно, это, это же класс. приятно, это, это же приятно, кайф, да. это кайф, вот, и тоже, что касается музыки, ну, тут мне, наверное, опять будет мне, так сказать, мешать мой внутренний профессионал, который скажет, ну, наверное, нет, все-таки, uh -huh. да. Наверное, был тот период 90-х, конца 80-х. Вот вы упомянули, кстати, да. о студии. В основном да. это к ним относится. А, а студии они, видите, сыграли большую роль в, в, в том плане, что очень многие стали им подражать. А, ну, и это, кстати, не худший пример для подражания, потому что ну, ребята фантастически профессиональные. И вот то что сейчас есть, существует некий, некий ореол, там, в России, в Москве и так далее, некий ореол вокруг музыкантов из Казахстана, а, а да. когда говорят, вот, музыканты из Казахстана, это, как правило, некое понимание высокой планки профессиональной, кстати. А вот мы во многом им обязаны, группе студии, да, в этом смысле, что они задали эту планку. Они всем показали. И это до сих пор, на мой взгляд, один из лучших живых составов России в СНГ, которые невероятно хороши в том, что они делают, несмотря на вот эти изменения в составах. Там, кстати, кстати, мне как раз последний состав больше всего нравится. Как ни странно. Я сейчас понимаю, что я там, возможно, заточу очень многих поклонников ранее. Ну, это это как минимум неожиданно. Ну, потому что мне кажется, что они стали как-то взросло очень звучать, очень uh -huh. матера так и махрово звучать. А, конечно, фантастическая Кэти там добавила свой. Что-то я просто рассуждаю с точки зрения продюсера, да, с точки да. зрения создателя проекта, и Байгалис Аркибаев в этом плане, он человек, который удивительно тонко чувствует а, момент, когда нужно обновляться. Почему группа существует, живет долгие годы и не надоедает, ну, актуально звучит, да, при всем. У него невероятное чувство попсы, то есть он понимает, насколько нужно быть простым, чтобы нравиться людям, обыкновенным. Но и при этом не отказывать себе в профессионализме, да, в, том, в той планке, которая задана. И вот это своевременное вливание свежей крови, необыкновенное чутье, что вот сейчас нужно что-то поменять, вот оно и работает долгие-долгие годы. Это профессионализм, это чуйка, это чувство попсы, это видение, это визионерство, что угодно. Это чуть. Чувство, ну, я это называю, ну, мы это называем чувством попсы какой-то, в хорошем смысле слова, в хорошем смысле слова, в ремесленническом смысле слова, понимаете, да? Это потому что, что такое талант, это ведь все-таки какая-то доля таланта, а все остальное это работа ума, который постоянно думает, как улучшить то, что я делаю, как завоевать большую аудиторию, как, как это расширить, раздвинуть экспансировать, да. Ну, вот. Об этом, это постоянный процесс. Это творческий постоянный процесс в голове. Вот, поэтому, но, но я думаю, что этот период проходит, потому что, да, да, и мы стали говорить, что очень многие настолько стали подражать, что выросло целое поколение казахстанских артистов, которые поют голосом Батырхана Шукенова, делают аранжировки а-ля раннее студию, а ранняя студия вдохновлялся творчеством группы Level 42 очень сильно. Uh -huh. Впло... ну, не до прямых, конечно, заимствований, но они очень удачно это переосмыслили. Это нормальный процесс совершенно. на Чем-то вдохновляться в молодости. И потом, сейчас, конечно, уже нет. Я имею в виду ранние самые студии. Вот. И получилось так, что целое там поколение казахстанских артистов звучало, как они. Uh -huh. Вот У uh -huh. этого были свои плюсы и свои минусы, как вы поняли. Выросло целое поколение певиц, которые звучали как Розерымбаева, понимаете, да? Мы-то как раз были немножко в другой струе, потому что мы были воспитаны больше на рок-музыке, соответственно, это немножко другая другой вайб, немножко другой драйв, потому что те, кто слушал, так сказать, больше, так сказать, вот ту музыку, это больше все-таки в сторону джаза такого, вот опять же level 42, вот этой вот музыки немножко другой, это немножко другая частотность, немножко другая энергетика и немножко другая насыщенность, немножко другой пульс. Вот мы больше из рок музыки и, соответственно, у нас более жирное звучание, более крупный мазок, более громогласные пения, ну и так далее. Более свои сложности, конечно, свои проблемы, но, но моя та фишка была в том, что я почувствовал, что это как раз то, на что ляжет казахский язык. Mm -hmm. Вот эти наши ширь степь, наше кьюевое звучание, двухструнные дамбры, вот это вот, казалось бы, что такое степь, огромная пустота, и внутри невероятная концентрация, какой-то одной точки, вот этой творческой мысли, которая являлась да? Квиши. Человек, который вышел, сел на горку одна палка, два, два струна и при этом из этого извлек невероятные космические силы э, импульс. Да? А, вот что. И это удивительным образом легло на базу э, именно рок-музыки. Инструментарий э, рок-музыки, драйв, э, структуру. И так далее. Про вас, мне кажется, правильно говорят, что вы по-казахски стали петь для русскоязычной аудитории. А, то есть такой, вот, такой раз-другой заход, но, но при этом все состоялось. А потом еще а, вот а, английский а, проект да, мот-карма, а, который при этом тоже в основе хита. А, вы как-то рассказывали, что в основе казахская, хита, песня, а, казахская песня. песня. Вообще, если да. ну, так пошутить да. На, да. над этим, то это первая и пока что единственная, наверное, казахская песня. Угу. Ну, в основе казахская. Да. Там-то да. она на английском. Да. Которая ну, официально которая попала в, в мировые чарт, а именно в топ-20 uh, Music Week британского. <laughs> Наряду там с Дэвидом Геттой и Бритни да. Спирс. Это все была такая <смех> фантастическая компания, которая сколько-то там недель постояла. Ну, ну, это просто сейчас это уже просто такая статистика. Ну, такой да, статистический факт да, просто который может кому-то что-то сказать, кому-то. Ну, в большинстве случаев никому ничего не сказала. Э -э вот, потому что традиционно для Казахстана, как ни странно, я вот тогда это, кстати, почувствовал, что события, которые происходят, ну, Видимо, это благодаря тому, что мы все-таки находимся а, в российском информационном поле. Да, вот, тотально. Да. И поэтому то, что происходит за пределами этого информационного поля, это все равно, что происходит где-то на Луне, и не имеет абсолютно никакого отношения и влияния на происходящее здесь. Вот я тогда это очень остро почувствовал, угу. но ну, я подумал, ну и фиг с ним, ну, какая разница. И так далее. Ну вот. И да, вы правы, да. В основе почти всего альбома Номадкары тогда это Уркеровские песни, которые совершенно по-другому звучат, которые совершенно по-другому переосмыслены, переосмыслены британским продюсером, британскими музыкантами, певцом, текстовиком и так далее. Там совершенно другие мысли в текстах заложены, понятные им. И не всегда понятно и мне, но я-то понимал, как человек, как ремесленник, я понимал, что Ну, что ж я буду со своими смыслами а, на их, в их монастырь. Да? Ну пусть, uh -huh. раз уж человек по имени Лондонский еврей по имени Дэвид Сай написал вот такие слова, ну значит, это должно им заходить. Uh -huh. А он но, взял но и написал: это Да, да, да конечно, казахская да. это моя да. мелодика, Наша. аккорды и вообще очень многие аржировочные решения звучание казахских инструментов, мне же приходилось ну, как-то убеждать людей, что давайте это все сохраним, это надо сохранять. И они тоже это понимали, что это экзотика, она как-то ну, странно может прозвучать. Они же говорят, это sounds crazy, а у них то, что crazy, это часто с полож... со знаком плюс. плюс, иногда со знаком минус, иногда со знаком плюс. Но в том случае это со знаком плюс, что это звучит совершенно странно для нас. И uh -huh. это, в этом есть какой-то кайф. Величане они вообще очень такие. Они, он, очень многое с пометкой странно, но это как бы почти хорошо. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> Поэтому мы имеем тоже то, что имеем. Поэтому мы имеем Пенфлой uh -huh. и многое другое. Все-таки 27, да, Клуб 27. А, да. да, я думал, вы про возраст группы «Орчерд». Нет, нет, нет. нет. Это, Кстати, тоже. Ну, да. Это, это да. Это, ну, вы-то вы не будете уходить как группа в, в таком возрасте. Вы-то продолжаетесь. Ну, а все-таки почему для них, вот, ну, для них и вообще для, для мира… А в какой-то момент так важно было зафиксироваться на людях, на гениях, которые ушли до 27. То есть, ровно как... в 20, скорее всего. Да, ровно в да, да, ровно 27. Я, 27, да. честно говоря, мани приложу. Почему? Uh -huh. Видимо, кто-то, как всегда, кто-то... Может быть, какой то астролог, там, я не знаю, или какой-нибудь uh -huh. журналист музыкальный, не важно, у них же очень много людей, которые так, заморачиваются на какие-то вещи, на которые нам бы в жизни никогда не пришлось заморачиваться. Uh -huh. да? ну, который, видимо, нашел какую-то в этом закономерность, который обратил впервые на это внимание, скажет, смотрите, а вот как много талантливых людей ушло в этом возрасте. И тут же кто-то это подхватил uh -huh. и вот придумал, что вот есть некий Club 27, клуб yeah. 27 там где-то на небесах. Да. Об этом ты и поется да. в этой песне, что да. вот там на да. небесах образовалась совершенно фантастическая группа <laughs> из вот этих гениев, которые, наверное, там встречаются да. и поют да. вместе. Да. Вот да. об этом же песня. Ну, это как русский символизм русской поэзии, там, 37 лет, да, там, а Пушкин, Да, 37, ну вот тем, да, да, мы да, же все-таки да. циклимся на этих вещах. Да. Пушкин, да, да. Лермонт, ну, там, да, вот да. эта вот вся да. плеяда. Да. Да. Маяковский. Сейчас песня а, и клип. Это вот совсем новое, что то Да, это новое. Ну, как для вас это будет совершенно, да, но для да. меня это уже прожитая давно история. Понятно. Потому что да. с тех пор еще есть кое-что новое, да. буквально да. вчера, вышедшее со студии там. А, да, эта песня. Идем до конца. А, опять же, слова мои. Да. А, ну, музыка... Кусочек был в, в этом в Инстаграме. Да, да. Да, был, да, я могу вам ее уже целиком прислать. Я вам пришлю клип. Вот, и на, опять же, там мои слова, и в очередной раз, и опять же, кстати, события этого текста, вот они уже точно из, угу. из пандемии, угу. частично, ну, то есть, это, просто сказать, это песня о нашем времени и о любви, да, и о том, как, как, как, как любить в наше время, то есть, потому что, ну, Понятно, что любовь, она всегда любовь, но при том, что и у любви есть вызовы, скажем так, на фоне происходящих вещей в мире. Ну, то есть попытка сказать, уйти от общего к частному, к личному, да, так сказать от, общего, от общих безумных событий в мире. Да. Там есть такие строчки. Ты видишь сама, куда все катится, кругом сумятится. Что-то там, все безумные новости, все меньше совести. Такие слова там есть. Четырстишь. Вот, ну, как бы вот с этого все начинается. А потом все это приходит как некий, как некий выход из всего этого. Это любовь. Это всегда любовь. Некий выход, и это вечная идея. Еще с бетловских времен, более ранних, ну, не знаю, христианских, там, первых крестьянских mm -hmm. текстов, да. Mm -hmm. там, каких хотите. Наверное, выход это всегда все-таки любовь, и, и это прекрасно. И это, ну, вот такая песня. Еще при этом видео ряд. А вот, с, вот в облаках очень красиво. Вот в, в облаках вот, этот, вот это очень красивое видео. А, вот э, облака. А какая задача, когда еще видеоряд вы, то есть у вас слова, у вас э, мелодика, и потом еще и видео. А видео оно же всегда очень сильно, да, через глаза все. Это же должно вот все последние несколько срастить. десятков лет, да. Да, да. К сожалению, эпоха, когда артист мог проснуться знаменитым, один раз прозвучав по радио, как это случилось там с ЛСМП-расследованием, да. они без, без, ну, потеряны, ушли. И да, приходится визу, все визуализировать. Да. Но вот случай с клипами, это как раз тот случай, когда, во-первых, мы ищем... извините, извините, одну штуку вспомнил, очень коротко. А, музыка была лучше, когда некрасивым людям а, разрешали а, петь по телевизору. Вот, это, это, это, это, что, я не помню, откуда это, но вот это вот, да. А вот сейчас некрасивым людям не разрешают пить по телевизору, и музыка стала хуже, Нет? Ну, есть такое, да, когда, когда да, когда, ну, во-первых, произошел существенный, скажем так, как это сказать, фокус на подростках. Сейчас же моду в шоу-бизнесе задают подростки, да. да? 15-летний, 18-летние мальчики и девочки, которым, соответственно, выглядят. И конкурировать с молодостью, это, конечно, бесполезно и не нужно абсолютно. Но мы же понимаем, что это тоже какой-то момент берет и там, через 5 лет становится классикой. Ну, мы, же, мы же помним, что когда случился там Beatles тот же, все плевались и говорили, что это музыка для подростков, музыка для ног вообще. И что это за вообще безумие, что за прически, что за брюки, ну и так далее. И это стало классикой, в общем-то, в довольно короткий период времени. Какие-то там 10-20 лет это стало классикой. А сейчас это просто для, для нынешних подростков это какое-то, ну, это как... Что Бах, что Битлз, что там, не знаю. Для них это одинаковое примерное время, да, наверное. Ага. Вот. И поэтому... Да, здесь да, вы правы. Но о чем был вопрос? Насчет все-таки видеоряда. И а, насчет да. того, что преобладает вот, картинка над всем. Да, ну кто, с и... этим уже тоже бесполезно спорить. да Вы это как решаете? То есть, как вот здесь очень просто, очень просто. Мы целиком перекладываем ответственность на плечи режиссера и съемочной группы. Потому что мы понимаем, что... Не жалко? Нет. Во-первых, для меня очень интересно всегда молодежь. Ага. Новые какие-то люди, которые совершенно по-другому все видят сейчас. И я понимаю, что если уж ты заморочился на видео, то прежде всего это будут смотреть люди, которые, ну, гораздо моложе тебя. Потому что твои ровесники, им достаточно эту песню послать по WhatsApp в виде звуковой дорожки. И им вообще никакой звукоряд не нужно, чтобы прекрасно понять, о чем это. Видео, да. да, потому что мы, ну, это наше поколение. Это то поколение. А вот это поколение им нужна картинка. И очень часто бывает, что картинка совершенно не о том, о чем песня. Это зависит уже от вашей договоренности с человеком, который снимает. Uh -huh. Он просто приходит к тебе и говорит, знаете, вот есть идея альтернативная. Uh -huh. Давайте не пойдем по тексту вообще, а снимем совершенно другую историю. Это, кстати, это будет случай вот с новой песней, идем до конца. Uh -huh. Совершенно другую дикую совершенно историю снимем. И как ни странно, вы увидите, что это подчеркнет смысл вашей песни и слов. Я сказал, отлично, давай. Понимаете? Вот, э, и в этом смысле мне очень нравятся идеи молодой, вот свежей крови, так называемые, которые мыслят совершенно иначе. Они мыслят как их поколение. Доверие. Конечно, ну не, а здесь не может. Не быть. Доверять? Ну, сначала страшно, конечно, а потом, когда ты в процессе работы видишь, что человек понимает, что он делает, и он уверен в том, что он делает. Его уверенность передается тебе, конечно же. Это, опять же, профессионал. То есть, я как профессионал понимаю, что нужно доверять профессионалам. Uh -huh. Ну, это так же, как вот я не умею чинить машины, я еду на СТО. Правильно, там есть человек, который там понимает. Все. Uh -huh. То же самое, есть человек, который умеет снимать. У которого есть видение, он знает, как это будет там, в экранчике. Выглядите, и я должен, обязан ему довериться. Потому что я в этом ничего не понимаю. Все. Ну, это, это нормально. Это и есть профессионализм. Это человек на своем месте. Иглс говорили, что они ненавидят отель Калифорния. Очень их понимаю. Ну, вы понимаете, про что я все-таки хочу спросить. Сейчас вот с народной песней «Наурыс», которую на самом деле народ написал, а вы почему-то тоже время от времени... утверждаете что это моя песня. Ну, это, кстати, очень смешно. Продолжает меня веселить каждый раз, когда люди, которые родились уже после того, как песня была написана... А это тоже поколение, да? И подходит, и говорят, вот мы знаем, у вас есть песня «Новый это же вот очень древняя песня, да? <звук> я говорю, ну как древняя? <звук> 25 лет, ну, наверное, для кого-то времени. Я говорю, как? Ну, что я написал, вы разговариваете с автором? Вообще-то есть автор слов, есть автор музыки. Он говорит, а вы что? Мы-то думали, что это какая-то архаика вообще, ее просто так удачно аранжировали. Я говорю, нет. Ну, с точки зрения развития вообще популярной музыки, да, это архаика, конечно. конечно. Mm -hmm. вот. И да, странно такие вещи слышать, но в этом есть свои какие-то, наверное, плюсы. Ну, учитывая, что с тех пор масса других замечательных песен, на мой взгляд, да. написано, которые, ну, я считаю и лучше там и по всему и так далее, Они тоже стали такими определенными, считами, да, такими миллиард каверов на них сделано ремиксов прочих и там, да. там тот же Жаным, тот же, же Пирожтеев, буквально сегодня увидел в интернете, оказывается, какой-то парень на каком-то китайском конкурсе, ну, типа а-ля Голос, да. поет нашу песню Пирожтеев совершенно в каком-то невероятном кавере. Ну, она узнаваема по-прежнему, но я имею в виду с точки зрения аранжировки и манеры подачи. Она совершенно по-другому звучит, и, и мне нравится это. Я понимаю, что, боже мой, с какой-то параллельной жизнью живет совершенно... Mm -hmm. Ну, это так и бывает, когда ты песню выпускаешь, она все, она тебе не принадлежит на самом деле. Если она уходит вот в народ, она тебе просто уже не принадлежит. Ты каждый раз, когда выходишь со странным ощущением, выходишь на сцену ее исполнять, честно говоря. и поэтому Тебе хочется каждый раз ее по-разному исполнять. И вот в этом-то и прелесть, кстати, живых выступлений, что ты можешь себе позволить спеть совершенно иначе. Тот же самый наурызм. У нас каких только вариантов исполнения с нею не было. И в 10 раз медленнее, совершенно другим инструментарием. И с оркестром таким, и с оркестром сяким, и с народным. Чего только не было, вы не поверите. И это классно. Мне понравилось еще, как э, дочка, вы не, недавно ездили, да, отдыхать? Да, вы Дубай, да. Ага. Вот в Дубай, да. Что правда? Как раз про Дубай, что а я тебе что-то подарю, она говорит, деньги. На букву D. но у нее такая привычка, вот она, типа, это же сюрприз, поэтому она должна угадать. Она говорит, на какую букву D? Я говорю, на D. Бята, Да, она говорит, доллары. Я говорю, нет, она говорит, деньги. То есть она обыгрывает это... Ищет, так сказать. Я говорю, нет. Она думает, да, Винчи. Я говорю, почему? Давинчи или как? Да, я ты имею в виду Дубай, да? да. Она говорит, да. Удай на Давинчи, у меня точно денег нет. A да, вы... дети совершенно нереальны. А вы отказываете детям или не можете отказать? Вы вообще какой папа? Нет, мы с женой как раз вот эти. Нас некоторые староверами обзывают, друзья. Мы как раз вот эти за чистоту цифровую там и так далее. Причем мы постоянно проигрываем эту битву с цифровой реальностью, с цифровой действительностью, потому что я подозреваю, что это бесполезно, но по крайней мере какие-то ограничения разумные мы пытаемся включать, конечно. Потому что мы видим, что это с ними делает. Это же разные люди. Человек, который провел там Четыре часа в смартфоне. Это совершенно не тот человек, который провел там полчаса. И это видно. Особенно, если взрослый понятно, у нас психика, так сказать, ребенок, это два разных совершенно человека. Мы эксперименты проводили, мы знаем. То есть это так и есть уровень вменяемости, понима... толерантности к происходящему, uh -huh. а, так сказать, желанию сотрудничать с родителями, <laughs> uh -huh. участвовать в жизни семьи, <laughs> ну и так, далее, да? и так далее, и вообще в собственном развитии как личности uh -huh. в конце концов, она совершенно разная, Но... совершенно разная. Но войну это выиграть уже не удастся. Я боюсь, что она проиграна изначально, uh -huh. изначально проиграна, то есть и... Может быть, мы действительно какие-то староверы, и мы просто не понимаем, что надо вот туда нырнуть, и уже… Э, люди... Не выныривать. Да, да, да. Люди уже будут жить виртуально. И они же уже живут и... виртуально. Да, но страшненько за них чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Но в конце концов, да, в конце концов, я начинаю себе философски потом говорить, что, ну, мы не можем. Это, это нам не принадлежит. То есть, uh -huh. Нам никто не принадлежит, и дети, в частности. то есть это. Их судьба, ну, то есть да, мы можем какие-то начальные понятия задать, что, что такое хорошо, что такое плохо, но то, что с ними дальше будет происходить, это, ну, это какие-то вещи плюсы. Ну, учитывая, что мы все-таки не, не так однобоко рассуждаем, как может быть многие люди, многие родители, мы все-таки кое-что читали, кое-что слушали, мы понимаем, что есть и кармические вещи, какие-то есть, в конце концов, звезды под которыми люди рождаются, да, есть какой-то сценарий по поводу каждого человека все-таки. И вот поэтому быть тотально категоричным, наверное, нельзя. Можно что-то там нарушить, что-то напортить. А сценарий уже наметился? Нет, но ну он-то там наверняка существует. По а поводу... вы его читаете? А мы не можем его читать. Это, это я вам больше скажу, мы сами его в большинстве случаев не, не можем подозревать. А, а его, о чем он? То есть, а он, безусловно, есть по поводу каждого из нас. Но загадка-то жизни как раз в том и заключается, что мы в подавляющей массе мы не знаем свой сценарий. Я Нет. вот сейчас просто думаю, неужели сейчас Айтос скажет, в чем загадка жизни, и наконец мы все поймем. не, не, не сказал. А, не я... то чтобы загадка. А некоторые Нет. называют это смыслом, некоторые загадкой. Нет, я могу свою версию сказать. Понятно, не, не, не претендую ни на что совершенно, конечно. То есть это зависит... Все зависит от того, во что вы верите. Все зависит от того, во что вы а, верите. Да, все зависит от того, что вы верите. То есть, если вы верите, что, скажем так после смерти нет ничего, ну, такая черная, такая, ну, все, конец, короче, mm -hmm. каюк, yeah. <laughs> темнота и все, то, наверное, да, нет никакой загадки, нет никакого смысла, ни в чем вообще, ни в каком существовании вашего, моего, там, кого угодно возьми. Но если вы верите в то, что там есть продолжение, что я – это душа, а не тело, и что существует другая жизнь, что существует реинкарнация, то тогда есть большой смысл в том, чтобы жить эту жизнь максимально правильно. Найти, прийти в итоге к лучшей версии себя. вот этой. Найти, вернуться к ней, скорее всего, даже я бы сказал вернуться. Потому что при рождении в нас это все есть. Вот это наша лучшая версия, она существует при рождении. Но мы ее на протяжении всей жизни утрачиваем. Под влиянием социума, общества, каких-то устоев, каких-то догм, ну и так далее, и так далее. Воспитание, так называемого школы жизни, общения, профессии. Все это накладывает. И мы потихоньку теряем вот этого истинного себя, мы теряем. И очень немногим удается найти то, что было изначально заложено. Вот. И вот если в это верить, если к этому идти, то тогда да, все начинает обретать какой-то смысл. Что тогда да, если максимально мы сейчас это сделаем правильно, чисто, чисто, мне нравится это понимание, чисто. Максимально уменьшить количество неправильных даже мыслей. мыслей. То, что все здесь формируется. Мысль формирует поступок ну, и так далее, по цепочке. Да? Вот. А, тогда дальнейшая наша жизнь, следующая, она произойдет на другом уровне. Да? Лучше. Каждому воздастся по вере его и по делам его. Можно так сказать? Коротко, да. Можно, наверное, и так сказать. Коротко. Коротко. Наверное. Масса трактовок да. одного и того же, да. то, о чем я сейчас да. сказал. Я просто как-то не умею коротко это сказать, не научился еще. Но я как, как... Это, как, как по, по, поэту, да? <сесс> То есть... <сесс> О, ну, <сесс> да. <мне> поэту точно. <сесс> по, по, как поэту, поэту. На самом деле, поэзия – это как раз великолепное упражнение в краткости. То есть, чем Наверное, больше да. работаешь со словами, тем больше учишься лапидарности изложения. <сесс> <сесс> ну, было бы, я был бы очень счастлив, если бы я овладел этим искусством когда-то. Ну так, новые навыки, это же тайф. Конечно, это, да, я в этом смысле, я очень рад, что у меня не пропадает вот это желание чему-то учиться постоянно. То есть, я вечный студент такой, да, я, я постоянно что-то хочу. Нравится мне какие-то вещи для себя находить и учиться. В том числе, да, и вот то, о чем вы говорите, рифма плёдствует угу. сказать. Да. Я вам еще секрет скажу, рифма тоже не обязательно. Песни, кстати, да, в зависимости не, от построения только, мелодии, иногда может создать жизни. иллюзию, что она есть, да, рифма, да. а да. в итоге ты вот так смотришь, а её оказывается, нет. А вот благодаря тому, что есть мелодия да. музыкальная составляющая, да. тебе кажется, что есть рифма. А другая гармонизация возникает. Как-то Да, да. Это, это некая иллюзия такая, да. это удивительно, да. Ну вот. Ну вот. Ну вот. Спасибо. На здоровье. Дорогие зрители, мы очень рады, что вы нас смотрите. Нам это очень приятно. Большое спасибо за комментарии, за лайки, за дизлайки, за обсуждения бурные. Кого бы вы хотели еще увидеть у нас? Кого бы вы хотели услышать? От кого бы вы хотели получить истории, озарения, особенное открытия? Пишите, будем обсуждать, кидайте комменты, и вместе мы поймем, сможем мы этого человека достать для вас или нет. Но мы очень постараемся.